О! Ух. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, что-то новенькое, что-то интересное. Давайте посмотрим, что я тут передумал. Сразу небольшая интрига. Спиртомер и виномер. Стаканчик. Немножко всеми нами любимого дранга. А вы пока я сделаю глоток воды или дранга, или воды, или водки. Пишите свой ответ в комментарии, подписывайтесь на канал, делайте лайки этому видосу. Чешите яйки. Не чешите яйки, делайте лайки. Самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Да, мудак, я это про тебя, не благодарю. А теперь вскрываем черный ящик. Это же те самые чудесные остаточки от водки Мультифрукт. Ролик вот здесь, в описании, в конечных заставках. То самое зелье. И теперь мы будем работать по системе остатки-сладки. Напомню, что здесь у нас настольное на 70% спирте яблоко, мандарин, апельсин, черный виноград, вроде ничего не забыл. А, и киви, и киви. Сейчас то, что цитрусовое с кожурой мы отделим, запихаем сюда блендер и выжмем самый сок. Но сначала надо посмотреть, сколько есть здесь стекшего Коктейль полчаса Коктейль прям Чтобы э, горечь от кожи мандарина не попала Мы ее отделим, отдельно выжмем Офигенно спиртягой так пахнет И вот этот аромат Да нахрен разбавлять так съедим Не, Слишком спиртовой да, слишком вот, спиртяжный. <смех> Первым делом вытаскиваем все, что с кожей. Вот. Получилось вот так вот. Блин, жалко, но... Так лучше разобьется блендером. Да и мне веселее. Ха -ха! Вот это вот процедим, это сюда процедим. Просто отожмем, потом будем процеживать через тряпочку. Стратегические запасы для борьбы с коронавирусом. Ну, абсолютно верно. Как раз по походу карантин, кто-то гречь скупает, а мы достаем наши неприкосновенные запасы бухлишка. Я вот думаю, просто может сразу туда водички плюхнуть или поболтать блендером так. Наверное, поболтать. Поболтать так. Ну что ж, заболтаем теперь это все дельце. Измельчим. Смузи, ёпти, Антипохмельные смузи, ёпти, Чистые алкалоиды. А с яблоками самый трэш. Все остальные легко размаловались. В общем, получилось у нас вот такой вот объем перемолотой мультифруктовой жиделяги. Сейчас мы это все процедим. Попробуем посмотреть, что из этого получится по крепости. Если что, добавим водички. А вообще, мусс, наверное, вкусный. Закуси! Им же! Не, просаживать надо. Сейчас попробуем отжать. Зря я их убрал. С под стола. Как-то хороший объем. Смузи. Смузи. Мискузи. Мискузи. Вот первое выжимание у нас получилось в таком вот количестве. Это у нас 210 где-то миллилитров. Продолжим в том же духе. И нас ждет успех, я чувствую. На три, На три растянем. Экономически выгоднее. Меньше потери. Кстати, ролик на предыдущие выжимания вот здесь. Лесиновые я уже тоже выжимал. Должно быть максимально безотходное производство. Когда она была вот до 40 разбавлена, она вообще там чётенько заходила на дегустацию. Ролик на дегустацию вот здесь, в описании. Так, у нас уже явно вышло пол-литра, но. С водичкой. Ну, с водичкой что. Вот уже поллитра. литра попробуем с посмотреть, что это все нам даст. Ну да, он в сладком ничего не показывает. Вот он на нулях. Это мэры на сладости не работают. А вино мэр а в крепости не работает. Так что останется верить только своим ощущениям, но эти ощущения нас не подводят. Там алкоголь есть. И хороший такой алкоголь. Так что приступим уже, собственно, к фасовочной части. BDSM. Бутылочка 0.75, я думаю, это все туда прекрасненько войдет. Где-то 0.65, где-то 0,6, да, тут вышло. работа было перелить, да как бы пофигу. <связь> <связь> да? 0.75 полная, это вот, по-моему, вот повсюду. Здесь где-то сотки, наверное, может, чуть-чуть типа того. 0,6 получилось. на да, можно долить воды дополнить, потому что, ну, <coughs> однозначно, здесь было больше 40 изначально, настаивали на 60, ну, вряд ли что-то изменилось. В общем, делаем целую бутылку. Как говорил Джеймс Бонд, взболтать, но не смешивать. А мы смешиваем, но не Сейчас. Небольшую капельку все-таки отведаем. Естественно! Вот цвет похож, да, вот на ту, что была-то на дегустации. Слышно. Такой как.. Ну, там понижнее, по-моему, было, может здесь пожестче по крепости. Ну и как бы спиртовой запах пожестче. Мне кажется, здесь все равно больше сороковника. Но уже помягче, чем когда вот без добавления воды попробовал, заходит. Вот. Кто да. Мягкая вода. Но нет, и тогда же вот тоже с какой-то каплей воды я, по-моему. хорошо. Ну, мы пропагандируем. Максимально безотходное производство. Чертомер на сладком ничего не показывает. Виномер показывает крепость до двадцати. До 20 градусов даже до 30 но здесь явно больше вот и сладость он показывает так что чисто по ощущениям настоятельно рекомендую смотрите другие видео с канала все это пойдет вот волкаблок если найдется отважный человек с которым мы это продегустируем на пару то продолжение следует а если нет то и так выложу пока птыен Ух! Ну думаю, вот такое вот на двоих заебись. Пауза!